Здравствуйте! Сегодня 9 сентября 2020 года. Наступила осень. Осень такая же горячая, как и жаркое лето 2020 года. И сегодня снова с вами я, временно исполняющий обязанности Генерального прокурора Советского Союза, Кремезной Олег Николаевич. исполняя обязанности в условиях войны и военного времени. Поскольку война у нас гибридная, то и я сегодня хотел рассказать о том, что у нас начался очень интересный процесс, связанный с гражданским делом, которое возникло в Зеленоградском районном суде города Москвы, где были привлечены в качестве ответчиков правительства Советского Союза и Естественно, я как представитель прокуратуры Советского Союза в порядке надзора вынужден был принять участие в этом мероприятии, связанном с исковыми требованиями, которые заявил житель Краснодара некто Миниханов Ильдар Маратович. Суть этого искового требования очень интересная. На семинаре, проводимом в Сочи, госслужащими Советского Союза, это был объединенный семинар, правительства Советского Союза, правительства РСФСР и правительства Краснодарского края, возникла идея вынести полемику о гражданстве Российской Федерации в виде определенного конкурса на тот предмет, что если кто первым -то докажет, что он гражданин Российской Федерации, то ему можно предложить в качестве приза автомобиль, «Мерседес» и около миллиона рублей на приобретение горючего. Однако это была предварительная идея, которая носила характер чисто рабочий, незавершенный. На эту тему тогда был отснят видеоролик как анонс организации такого мероприятия, но в дальнейшем большинство лиц из правительства Краснодарского края вышло из состава участников восстановителей Советского Союза и данный намечаемый конкурс не состоялся. Однако определенными лицами это обстоятельство было воспринято как официально предложенная оферта и э, гражданин Миниханов Эльдар Маратович. Он, не вдаваясь в подробности и в детали сложившейся ситуации, поспешно обратился в суд с иском о том, чтобы ему выдали этот приз в виде подарка. Хотя условий намечаемого конкурса он выполнять не собирался, ну и конкурса как такового организовано не было. Встал вопрос о том, в какое юридическое правовое поле обращается Миниханов и в юрисдикции каких правоотношений этот спор, если это можно назвать спором, может быть рассмотрен. В связи с этим я обратился к Конституции Российской Федерации, в которой в статье четвертой заявлено о том, что Суверенитет Российской Федерации распространяется на всю ее территорию. Ну, хорошо, территория у нее вся, но далее встает вопрос. А юрисдикция Российской Федерации, на какую территорию она может распространяться, чтобы рассматривать вот такие или аналогичные этому споры, возникающие между субъектами, которые по принадлежности являются гражданами Российской Федерации, как они считают, и э, субъектами и представителями Советского Союза. Так вот, в статье 67, пункте 2, говорится, что Российская Федерация обладает суверенными правами и осуществляет юрисдикцию, на континентальном шельфе и в исключительной экономической зоне Российской Федерации, в порядке определяемым федеральным законом и нормами международного права. Я что-то в этой Конституции за поправки и изменения, которые мы были привлечены и привлекались голосовать 1 июля. Да, что-то я в этой конституции не могу найти территории Советского Союза. То есть юрисдикция, на которую распространяется все правотворчество Российской Федерации, это континентальный шельф и исключительная экономическая зона Российской Федерации. Это не случайно. Меня лично также в свое время удивило, что... Вот эта конституция, которую я держу в руках, она была подписана в печать 17 марта 2020 года. А население привлекалось к голосованию за поправки, а тем более за изменение этой конституции 1 июля 2020 года. Вот первый этот парадокс, как говорится, вот этого нелегитимного документа, сбивающего с толку нас, всех граждан Советского Союза, он заставляет и сегодня очень серьезно задуматься. Так в каком же правовом поле мы сегодня можем разрешать все те конфликты, которые уже нарастающие лавины все растут и растут в нашей стране. Поскольку речь идет о Зеленоградском районном суде Российской Федерации, то, исходя из вот этого постулата, это все-таки так и осталось не Конституцией, а проектом Конституции, присланным нам сюда специалистами из американской фирмы «Юсаид». Так вот, здесь встает вопрос – каким образом судья Романовская, у которой оказалось это гражданское дело, будет определять подсудность этого гражданского иска. Дело-то ведь в том, что иск заявлен к ответчику, которым является правительство Советского Союза. И то правительство, которое законно находится на своей необъятной территории под названием Советский Союз. И встает вопрос, а когда Российской Федерации эта территория была передана и по каким документам в пользование, во владение или в распоряжение? Отвечаю, никогда. Спрашивается, так э, если эта судебная тярба между гражданином Минихановым и правительством Советского Союза будет рассматриваться в той юрисдикции, которая на эту территорию не распространяется, то это будет не суд, а судилище. А для того, чтобы это был суд, так вот я хочу напомнить уважаемому Ильдару Маратовичу, что ему, наверное, надо было обратиться в судебную систему Советского Союза. Сегодня, поскольку у нас война и военное время, у нас работают военные трибуналы. Поэтому, мне кажется, не по адресу приняло ход заявление Миниханова о том, чтобы выиграть приз в виде Мерседеса в рамках правового поля Российской Федерации. Вот если... Миниханов обратиться к нам в юрисдикцию Советского Союза, то мы поможем ему решить этот вопрос. Предварительно, в нашем военном трибунале Миниханов, доказывая, что он гражданин Российской Федерации, должен будет доказать, что он изменил своей родине. И в порядке статьи 64, когда он это докажет, мы, естественно, рассмотрим его гражданско-правовую ответственность в условиях его проживания на территории Советского Союза. Далее, значит, после этого рассмотрения, если он все-таки приведет конкретные документы и доказательства, что он когда-то вышел из гражданства Советского Союза, что он прошел какую-то процедуру приема, в гражданство Российской Федерации, что он принял какую-то присягу, ну и так далее, как это предусмотрено законодательством Российской Федерации, да, то тогда мы будем определять и дальнейший ход удовлетворения или неудовлетворения заявленного им иска. Что же касается судьи Романовской, она приняла это дело к своему производству, потому что от этой головной боли между разными субъектами правоотношений избавились краснодарские суды, направив это дело сюда. И теперь пытаются наладить судебное разбирательство в порядке так называемом телевизионном общении между истцом и ответчиком. В Советском Союзе, насколько я помню, в гражданско-правовых отношениях существовали неукоснительные принципы, которые соблюдали и суды, и прокуратура, и исполнительные органы. Но в первую очередь в суде это принцип прямого, открытого отправления правосудия, это принцип непосредственного участия в исследовании доказательств, в организации и даче оценок этим доказательствам. В данном случае с использованием определенных технологий, которые ну, внедряются в судебно-правовой системе Российской Федерации, очень трудно будет вообще найти правду, и очень легко любое правосудие можно будет превратить в кривосудие. Потому что судить-то нас будут не народные судьи, а судят нас физические лица в мантиях английского покроя. И тем более сегодня они, как правило, еще прикрывают свою личность, внешность свою маской или в народе так называемыми намордниками. При входе в здание суда меня поразило то, что командовать парадом там начинает многочисленная охрана в виде приставов, которые вдруг не удовлетворил предъявленным им мой военный билет, а они стали требовать паспорт Российской Федерации. Второе, они стали требовать, чтобы я обязательно, являясь в суд, был в маске. То есть также скрывал свой внешний облик и напоминал лицо, которое, будучи здоровым, почему-то у себя в своем доме, на своей территории, вынужден находиться подобно недееспособному лицу, каким-то внешним видом, видом подтверждая, что я не способен правильно и адекватно решать серьезные вопросы, связанные с правосудием. Конечно, это удивляет. Нам пришлось все-таки настоять, чтобы мы связались с судьей. Судья направила к нам секретаря своего, и только секретарь нам объявила, что процесс состояться не может, поскольку по каким-то техническим причинам, он откладывается на неопределенное время. Мне все это напоминает не серьезные гражданско-правовые отношения, а именно подготовку какого-то театрального действия очередного в том театре, в котором мы уже пребываем последние 30 лет. Еще раз как прокурор призываю всех граждан Советского Союза очень серьезно, адекватно относиться к походам в эти заведения. И в первую очередь требовать от судей, чтобы они сами отдавали отчет юрисдикции какого правового поля они действуют. Вот согласно этой конституции и согласно статье 67, юрисдикция, это повторяю, распространяется на континентальный шельф неизвестно, где находящийся. Так вот, туда они и должны отправлять всех и истцов и ответчиков, кто ведется и хочет быть гражданином Российской Федерации. Здесь, на территории Советского Союза, эти любители гражданства Российской Федерации никакой справедливости для себя не найдут. Надеюсь, баржа с капитаном Путином их поджидают уже для того, чтобы отправлять в неизвестные моря на неизвестно какой континентальный шельф. Это иногда настолько раздражает, вот такое поведение управленцев, которые себя вдруг возомнили властями, что я иногда тоже не могу сдерживать эмоций, хотя они часто ну, переполняют край моего терпения как законопослушного гражданина Советского Союза. Недавно я принимал участие ну, в порядке надзора и наблюдения за ситуацией, которая разворачивалась в Хамовническом районном суде города Москвы, где слушалось гражданское дело по заявлению гражданина Советского Союза с обязанием, чтобы Министерство обороны дало ответ, куда делать китайская армия в виде 200 тысячного контингента, который зашел два года назад на нашу территорию. Ответа получено не было. Суд был превращен судьей в Маске в судилище, которое, кроме позора для организаторов этого судилища и возмутительных, как говорится, реакций со стороны присутствующих там граждан, оно ничего не показало. Но если эти управленцы сегодня уже не способны ответить на прямые вопросы, которые им ставят по их же конституции источник власти, народ, да, если они не способны ответить, так уходите. Уходите лучше с покаянием и с повинной. Прекращайте гневить и озлобливать, и без того уже... Проснувшийся и доведенный во многих регионах до отчаяния советских граждан, советский народ. Прекратите это делать. Я это обращение посылаю ко всем гражданам Советского Союза, чтобы они осознавали себя источником власти, властью, которая должна спросить со всех этих самозванных управленцев, которые довели нашу страну и нас, до вот таких безумных юридических абсурдов. Я обращаюсь в очередной раз к своим коллегам, юристам, неважно, кто вы, судьи, прокуроры, сотрудники других правоохранительных органов. Остановитесь в исполнении вот этого лжезаконодательства. Задумайтесь, что на вас лежит большая ответственность перед народом. Не доводите народную дубину до отчаяния. Если она заработает, потом будет поздно. На этом я хотел бы сегодня закончить это обращение. Оно несколько, возможно, эмоционально, поскольку я был действительно ну, возмущен ситуацией, когда я посещал храм правосудия Российской Федерации, расположенный на территории Советского Союза, в здании, которое называется Зеленоградским районным судом. Юрисдикция всех судов на территории Советского Союза, судов, которые именуются судами Российской Федерации, повторяю, находится на территории континентального шельфа, на территории Советского Союза места этим ряженым в английские мантии физическим лицам нет. Благодарю за внимание.